С вами Валерия и канал «Строй Напа. Сегодня мы отмечаем профессиональный праздник «День строителя». Жители жилого комплекса «Жемчужина» в честь праздника строителя специально для компании «Стройгарант Анапа» оставили свои поздравления. Всех строителей поздравляем с профессиональным праздником. Днем строителя! Пусть ваш труд будет всегда востребован и по достоинству оценен. Ура! Уважаемые строители, поздравляем вас с праздником. Пусть в вашей работе, так же, как и в вашей жизни, все слазывается гладко, Успешно. Желаем вам прекрасного настроения. С праздником вас еще раз. Поздравляю замечательных людей, которые имеют отношение к строительству. Желаю счастья, здоровья, чтобы исполнялись все ваши желания, чтобы все проекты чертежи исполнялись. С праздником! Желаю строить крепко, надежно и качественно. Желаю, чтобы ваше счастье было построено крепко и надежно. Хочу пожелать успехов и личных достижений в строительстве. Желаю вам, чтобы ваш фундамент жизни был крепким, надежным и долговечным. Благодарим вас за вашу ценную работу. Замечательный праздник у нас с вами День строителей, да? Я всем желаю огромного счастья и желаю довольных клиентов, потому что мы делаем счастье, осуществляем мечту людей, правильно же? Люди к нам обращаются в коллектив, понимая, что мы осуществим их мечту, построим дом, одноэтажный, двухэтажный. Все свои творческие способности они вкладывают в обои, да, в мешкованные двери, в лентуса. И наша задача сделать так, чтобы человек был счастлив. Поэтому я всем желаю, чтобы счастливы были не то, а счастливы были наши клиенты, и мы были в стране счастливы от того, что они довольны. С праздником. Спасибо!